Современный рынок приучил нас всех э, к поиску всевозможных скидок, распродаж, и э, каждый из нас считает себя в этом экспертом. Поэтому очень часто наших клиентов удивляет, а иногда даже обижает фраза «мы не рекомендуем закупить строительные материалы самостоятельно». Однако именно эта фраза и является проявлением заботы по отношению к клиентам и наши компетенции в этом вопросе. Каждый перед строительством дома обязательно проверяет все наши стоимости, мониторит рынок, изучает предложения в интернете и, конечно же, обязательно находит предложения более лучшие, более выгодные, чем те стоимости, которые указаны в нашей смете либо в наших предложениях. На самом деле ситуация не так радужна, как кажется изначально. Стоимость материалов, которые указаны в интернете, на многих площадках и многих ресурсах, нельзя брать за истинную, и при закупке эта картина может кардинально измениться. Кроме того, составить полную картину о стоимости строительства дома, анализируя и изучая эти цены, практически невозможно очень важен момент реального опыта закупки тех или иных материалов. Потому что купить материалы и поставить материалы на объект – это абсолютно разные э, понятия, термины и разные процессы. Кроме того, во многих строительных магазинах, многих, на многих строительных площадках и на некоторых строительных базах э, цены на каждый товар определяются на конкретную закупку. То есть маржинальность определяется на конкретный счет, на конкретные условия поставки, и эти цены э, – меняются при каждой конкретной ситуации э, то есть если вы покупаете определенное количество товара в одно место может быть одна цена и другое количество товара в другое место может быть совсем другая цена начнем с фундамента основа основ вашего будущего дома а именно с бетона по бетону ситуация очень интересная и неоднозначная особенно на рынке загородного домостроения если внимательно посмотреть на количество заводов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и на количество продавцов бетона, то становится очевидным, что продают его компании значительно больше, чем производят. И отсюда возникает вопрос, а какой же бетон приезжает к вам на стройку? Это можно определить только опытным путем, работая с проверенными надежными поставщиками. И работа в поставке бетона в основном завязана на... Партнерские проверенные отношения Очень часто бетон, который покупает Человек в первый раз Покупается по непонятному ресурсу По непонятной организации И на очень-очень понятных условиях для клиента, а именно это очень хорошая цена и очень убедительные э, высказывания продавца о том, что бетон хороший, приедет вовремя и все будет очень хорошо. Однако на деле оказывается, что э, бетон в сомнительных местах продают не той марки, бетон приезжает с недогрузом, при отгрузке бетона появляются нестыковки в его приеме, а именно если вы принимаете бетон насосом и машины, которые приезжают, Привозят бетон, могут по времени не состыковаться. А, как все знают, бетон это товар очень быстро приходящий в негодность. Есть конкретное регламентированное время в течение которого он должен быть принят и уложен в строительную конструкцию. Поэтому заказывать бетон самостоятельно крайне не рекомендуется Ну, если вы уже профессионал в этом деле И знаете, как это делать, и знаете, где и когда вы его заказывали Тогда, конечно, тут все значительно проще Самое интересное Как э, вы проверите, сколько вам приехало бетона и какого качества? Принимая бетон на объекте, практически никогда невозможно определить Сколько вам его приехало и какого он качества это, к сожалению, определяется только после укладки бетонной смеси, исходя из того объема конструкции, который вы э, строите, или мы строим. И э, качество бетонной смеси, к огромному сожалению, полностью может быть проверено только лабораторным путем, как в его жидком состоянии, так и в его твердом состоянии. Соответственно, без проверенных партнеров, без надежных поставщиков, такой материал самостоятельно покупать крайне рискованно. Одной из самых распространенных проблем при приеме бетона э, является нехватка бетонной смеси э, при поставке. То есть, предположим, что вы заказываете 10 кубометров бетона, к вам приезжает, предположим, две машины, которые должны этот объем привести. И э, когда... Э, рабочие укладывают бетонную смесь в конструкцию, оказывается, что его не хватило. Когда вы задаете этот вопрос непосредственно водителю бетоновоза, он говорит, мне сколько отгрузились, столько я вам привез. Однако именно в этом очень часто кроется именно то, о чем я и пытался сейчас рассказать. Не проверить количество бетона в бетоновозе, и у вас не остается никаких выборов, никаких выходов, кроме как дозаказать бетонную смесь, потому что конструкция должна быть закончена и залита прямо сейчас следующей частью фундамента является арматура казалось бы что проще посмотрели в интернете нашли лучшую цену заказали платить ничего не нужно арматура приехала прямо на объект вы рады все рады встречаем разгружаем вопрос как вы взвесите эту арматуру арматура продается тоннами приехала машина на объект как вы взвешиваете эту арматуру? Как вы проверите, вам приехала одна тонна, две, три, пять, десять? Как это проверить? В загородном строительстве? Да, по сути, как в любом строительстве, проверить массу арматуры практически невозможно. Но способы, конечно же, есть. Но поскольку эти способы проверки объема приехавшей арматуры большая часть граждан не знают, поскольку не являются строителями и занимаются строительством своего дома, как правило, один раз в жизни, ну, может быть, два, то э, недобросовестные поставщики этим очень пользуются. И арматуры э, за самую лучшую цену, как правило, приезжают с недовесом до 30%. И вот тут как раз таки и есть та разница в цене, которую вы искали. Вы искали дешевле, но, к сожалению, вам и привезли арматуры меньше. Ровно настолько, насколько меньше вы заплатили. Итак, идем дальше. Теперь мы с вами строим стены. Или вы строите стены самостоятельно. Материал для стен также нужно приобрести. Например, необходимо купить кирпич. И тут начинается бесконечная погоня, какой же кирпич купить, какая цена будет самой лучшей. И вот тут тоже есть один момент, который не все учитывают изначально. Важна не столько цена кирпича, сколько цена поставки этого кирпича комплексная вплоть до того момента, когда кирпич уже будет поставлен на территорию вашего участка или уже э, непосредственно на площадь строящегося дома. А отсюда возникает еще ряд моментов, которые э, у нас, например, отлажены и проходят очень организованно, поскольку мы работаем с проверенными надежными поставщиками. Если же человек занимается это самостоятельно, если он идет первый раз, и во главу угла он ставит цену кирпича, то он сталкивается с многими трудностями и сложностями, которые необходимо, решить при поставке кирпича на объект. А, причем а, мы бы хотели разграничить термины закупить и поставить, потому что купить кирпич это одна операция, а поставить кирпич на объект это много разных операций. Соответственно, продавец, который просто хочет продать кирпич, он продает вам просто кирпич, который находится где-то далеко на каком-то заводе, либо на каком-то складе, а поставить кирпич это значит, чтобы этот материал оказался непосредственно на вашем участке. Когда во главу угла ставится цена кирпича и неважно, сколько будет стоить доставка, либо у меня есть знакомый, который привезет на машине, у него дешевле, он лучше, то вы следующие проблемы на отгрузке на отгрузке как правило сначала отгружаются машины э, завода потом отгружаются машины основных поставщиков а потом уже отгружаются машины всех остальных кто купил кирпич самостоятельно в это время возможно у вас на объекте стоит кран который ждет кирпич представим ситуацию вы закупили кирпич вы нашли перевозчика который вам также недорого привезет кирпич э, на ваш объект этот кирпич еще необходимо разгрузить и если этот перевозчик не имеет на себе манипулятора, то вы заказываете автокран, который стоит и ждет. Этот перевозчик прибывает на погрузку, встает в очередь и, возможно, его грузят в 15, 16, 17.00 и до вашего объекта ему ехать час, два, иногда три. И рабочий день уже заканчивается Автокран у вас уже простоял, потому что вы его заказали Материал приехал, разгрузить его невозможно Нужно заплатить за простой машины, которая стояла на погрузке За простой машины, которая будет стоять до утра, пока э, приедет снова автокран, чтобы разгрузить И за две смены автокрана Сэкономив на кирпиче, вы потратите деньги за дополнительную аренду автомобилей И плюс еще разгрузка Кто-то должен был разгрузить этот кирпич ровно в тот момент, когда он приехал и приехал автокран. Для того, чтобы таких ситуаций не возникало, мы берем всю эту организацию работ на себя и выполняем это так, что вы не испытываете никаких вопросов по э, данным процедурам поставки. Самое главное, что необходимо понять, что мы находимся на рынке, и наши цены также являются рыночными, и мы прекрасно понимаем, что э, не имеем права и не имеем возможности э, использовать цены завышенные, либо э, не неоднократные. Адекватные. Поэтому мы процесс организации поставки материалов, а равно как и процесс организации строительства берем на себя. Это зона нашей ответственности, это зона нашей гарантии. В этом мы и видим свою роль в строительстве вашего дома.